Первая глава с 14 стиха «Глава его и волосы белые, как белая волна, как снег, и отчего, как пламень огненный, и ноги его подобны халкаливану, как раскаленные в печи». Итак, слово «белый» может иметь следующее значение – светлый, яркий, ясный, сияющий, блестящий, или, как в нашем случае, белый. Почему не светлый, почему не яркий, а потому что дальше мы имеем пояснение, как белая Волна, что буквально значит как белая шерсть, или как снег. Очи его как пламень огненный, и ноги его подобны Халкаливан. Халкаливан – род светлой дорогой бронзы. Обычно это сплав меди и олова. Хотя на самом деле здесь не все так очевидно. Я посмотрел возможно значения в некоторых словарях, и оказалось, что в каждом словаре есть разные значения. Давайте прочитаем определение этого слова в трех разных словарях. Халкаливан. Так, библейская энциклопедия Брекауза. Халкаливан – ливанская медь. Название металла или сплава металлов. Точно идентифицировать Халкаливан не удается. Библейская энциклопедия архаичности Никки Фора. Зеленая медь или бронза – род металла из золота и серебра. По-другим это слово означает «текущую медь». В расплавленном состоянии, раскаленную до бела, и вследствие того производящую ослепительный блеск. И, наконец, библейский энциклопедический словарь Нюстрема. Халкаливан обозначает какой-то ценный металл или сплав металлов, который излучал яркий блеск. Его сравнивают с упоминаемой у Ездра лучший блестящей медью» или в книге Данила «Блестящая медь». Из книги Зекиля, 1 глава и 8, где то еврейское слово «хашмал» переведено словами «огонь», «свет», «пламень». Как мы уже поняли, все соглашаются с тем, что это был металл, но какой именно, не совсем понятно. Теперь мы идем дальше и переходим к разночтениям. Разночтения присутствуют, но на текст особо они не, не влияют. Обратимся к нашей диаграмме. Итак, как мы видим, это одна большая диаграмма, поэтому мы ее разделим на две части. В первой части мы рассмотрим 14 стих, а также часть 15. Как мы видим, все это описание образа Иисуса Христа. Итак, голова и волосы его белый, как шерсть белая, как снег. Это касается не только его волос, это касается и его лица, его головы, кефалы, его головы и его волос. Итак, у нас есть описание, что несовершенно совершенно белые. Далее, глаза его, как пламя огня, как в раскаленной печи, подобной ливанской меди, на наше слово Халкаливан. И на этом сегодня, пожалуй, все. В следующей части рассмотрим вторую половину данной диаграммы. А теперь переходим к богословию. И рассмотрим нашу первую фразу. "Глава его и волосы белые, как белая волна, как снег. Как мы уже поняли, данный отрывок описывает нам Иисуса Христа в славе. И давайте начнем по порядку. Сначала нам дается описание его головы и его волос. Сказано, что его голова и волосы белые. И далее дается сравнение, как белая шерсть... Как снег. Если мы сравниваем этот отрывок с книгой Даниила, с описанием Ветхого днями, то мы можем заметить явное сходство. Давайте почитаем Даниила 7 главу 9 стих. «Видела, наконец, что поставлены были престолы, и восел Ветхий днями. Одеание на нем была бело, как снег, и волосы главы его, как чистая волна, то есть шерсть. Престол его, как пламя огня, колеса его, пылающий огонь». Такое же описание волос и головы, какое мы имеем в первой главе книги Откровения. Но все же здесь нужно делать разграничение. Ветхи днями – это не Иисус Христос, ветхи днями – это Бог. Первая глава книги Откровения говорит об Иисусе Христе, а в седьмой главе книги Даниила мы видим ветхого днями, то есть Бога. Сын человеческий и в этой седьмой главе – это Иисус Христос. Здесь некоторые богословы утверждают, что это прямой намек на божественность Иисуса Христа. Белые волосы, кроме этого, согласно Ветхому Завету, являются также символами мудрости и достоинства. Они являются в какой-то степени славой человека. Человек находится в почете. Венец славы – седина, которая находится на пути правды. Пред лицом седого вставай и почитай лицо старца, и бойся Бога твоего, я Господь. Я думаю, что и в нашей культуре такие знаки уважения где-то, по крайней мере, сохранились. Хотя в действительности почет и уважение к старшим в наше поколении это уже большая редкость. Сегодня младшее поколение имеет совсем другие ценности. Кроме этого, белые или светлые волосы могут указывать и на возраст. Как писал Сперджин, когда мы видим на этой картине его голову и волосы белые, как снег, мы понимаем древность и его царствование. Если мы применим этот образ к второй главе и третьей книге Откровения, то там мы увидим Христа как свидетеля который как бы запечатлевает каждое мгновение жизни семи церквей. В пророческой перспективе Иисус запечатлевает жизнь абсолютно всех церквей, не только семи. Всех церквей, которые существовали, существуют и будут существовать. Всю эру церкви. В любом случае, белый цвет является символом чистоты и безупречности. Поэтому к данному вопросу можно подойти с разных сторон. Однозначно одно, что Христос здесь выступает в роли царя и бога который безупречен во всем в полном смысле этого слова. Теперь поговорим о том, почему именно шерсть и почему именно снег. Почему нам дается такое сравнение. Мне понравилось, что написал Фриц Грюнзвейк. То, что эти сравнения белая волна-снег сопоставлены, свидетельствует, что каждого из них в отдельности недостаточно. Явление Иисуса сопровождается волнами света, так что глава его и волосы его сияют белее снега. И действительно, когда человек видит духовное, Ему не хватает чисто по-человечески слов, словарного запаса, чтобы все это описать. Помните, что сказал апостол Павел после того, как он был восхищен до третьего неба? И слышал неизреченные слова, которых человеку нельзя пересказать. Слово «неизреченные» можно еще привести как «неописуемые», то есть то, что невозможно описать. Снег для нас, славян, это дело привычное, но для людей Ближнего Востока, Израиля, Турции, Ирана это уже редкость. Хотя в наше время климат настолько поменялся, что теперь снег падает и на экваторе. Но, по крайней мере, для тех людей тогда белоснежный снег, как правило, покрывал только верхушки высоких гор. Вот почему у нас практически нет никаких упоминаний о снеге в Библии. Обычно снег в Писании используется для сравнения, как, например, в нашем тексте. В книге Брока Исаии в первой главе снег является символом чистоты и невинности. Давайте прочитаем это место. Тогда придите. И рассудим, говорит Господь. Если будут грехи ваши, как бряное, как снег, убелю. Если будут красные, как пурпур, как волну, убелю. То есть, как шерсть, убию. Теперь, собственно, о белой шерсти. Почему белая шерсть? Возможно, тогда не было столь общего термина или понятия для сравнения. Шерсть после обработки и чистки приобретает совершенно белый цвет. Для многих христиан того времени этот образ был понятен. С другой стороны, Христос в книге Откровения выступает как Агнец, и шерсть здесь очень даже, кстати. Хотя в действительности есть разные взгляды. Сейчас мы прочитаем другой взгляд о шерсти. Глава его речет Иоанн, и волосы как белая шерсть, как снег. Он говорит, что белые волосы это множество облаченных в белые одежды, то есть нефитов, пришедших через крещение. Шерсть, потому что они суть овцы Христова. Снег, потому что как снег падает без принуждения с небес так и благодать крещения приходит не в результате каких-либо предшествующих заслуг. Здесь толкование шерсти довольно-таки интересно, потому что они суть овцы Христов. Итак, мы переходим к следующей фразе. "Очи его, как пламень огненный». Давайте прочитаем сразу тут же Откровение, 19 глава, 12 стих. "Очи у него, как пламень огненный, и на голове его много диадим. Он имел имя написанное, которого никто не знал, кроме его самого». Очи у Него, как пламень огненный». В книге Даниил есть подобное описание, однако оно, скорее всего, описывает Архангела, а не Иисуса Христа. Но ради сравнения прочитаем и этот стих, тоже очень похожее описание. «Тело Его, как топас, лицо Его, как вид молнии, очи Его, как горящие светильники, руки Его и ноги Его по виду, как блестящая медь, и глаз речей Его, как голос множества людей». Что может скрываться под образом пламени? Очи как пламень огненный». Огонь в Библии часто используется для описания суда и очищения. Таков в сущности образ Христов. Более того, нужно помнить и понимать, что книга Откровения – это книга суда и отмщения. Как написано, суд должен начаться с Дома Божиим. Поэтому в первых трех главах мы видим, как Иисус – взыскатель. К пяти церквям из семи Иисус требует покаяния. Ефесской церкви при этом безупречны по наличию разного рода служения, Иисус говорит, что она должна покаяться. И если она не покается, Иисус угрожает, что сдвинет ее светильник. Это довольно-таки серьезно. Явно, что церковь – это не место для игр. Христианство – это не забава, и это не место, где можно сомневаться. Теперь, если мы соединим огонь вместе с зенем, то получим пронизывающий огненный взгляд. Я думаю, что порой в наших славянских церквах нам не хватает этого огненного взгляда Христа. Мы иногда привыкаем к его любви и к его прощению. И иногда думаем, что Христос прощает и наши неисповеданные грехи. И тем самым забываем о стандартах его святости, которые, между прочим, не мы устанавливаем. Здесь мы можем привести много примеров, но я думаю, что идея этой фразы довольно-таки легка для понимания. И давайте перейдем к нашей последней фразе на сегодня. «Многие его подобны Халкаливану, как раскаленные в печи. А расплавленный металл в огне». Это на самом деле ослепительное зрелище. Конечно, в нашем буту мы не плавим металл, на наших кухнях нет в этом необходимости, да и это выглядело бы, честно говоря, немного странно. Благо у нас есть китайские товары, которые не сходят с конвейера китайских заводов, и мы можем использовать все блага этого современного мира. Но в любом случае сияющие бронзовые металлические ноги, они символизируют мощь и устойчивость. Заметьте, крепкие металлические ноги. Это фундамент, это твердость духа, это решительность, это, это образ всесокрушающей силы. И тем не менее, как это ни странно, здесь нет однозначного толкования. Каждый богослов видит свою картину и свое применение данного образа. А потому уже теперь будем вполне определенно просить его о том, чтобы он уже сейчас сокрушил в нас все, что в нашей жизни может стать поперек его пути. В этом отношении я хотел бы быть уже осужденным чтобы мне свободно войти в жизнь. И думаю, что эта очевидная истина, она лежит на поверхности, ее можно обнаружить невооруженным взглядом. Если ноги у Христа подобны Халкаливану, раскаленные бронзы, то можно с уверенностью его попросить о том, чтобы он разрушил любые узы греха в нашей жизни. И Христос с радостью бы это сделал. Конечно, не все хотят с чем-то в этой жизни расставаться, но если мы любим Христа и живем для Него, если мы попросим, то Он это сделает. Главное, чтобы наши желания были искренними, чтобы мы не лицемерили, потому что его глаза – пламень огненный, он видит насквозь все наши намерения. В целом, образ Иисуса Христа, я думаю, что заставляет нас о многом задуматься. Давайте в завершении этого короткого разбора рассмотрим некоторые переводы данного стиха. Перевод под редакцией Кулаковых. Голова его и волосы были белы, как самая белоснежная шерсть. Глаза. Что огонь пылающий. Ноги у него бронзи. Были подобны, раскаленные в печи. Здесь слово белая волна, белая шерсть. Они перевели белоснежная шерсть. То есть подчеркивая белый цвет. Глаза, что огонь пылающий. Пламенный огонь, огонь пылающий. Ноги у него бронзи были подобны. Здесь слово халкаливан, они перевели как бронза. Перевод под редакцией Касьяна. Волосы его головы были белые, как отбеленная шерсть. Или как снег. А глаза были как пылающий огонь. Ноги его как латунь, раскаленная в печи. Белая шерсть они перевели как отбеленная шерсть. То есть, опять же, указывают на ее совершенно белый цвет. У нас есть два перевода. Очень интересное сравнение. В принципе, когда мы изучаем Священное Писание, я думаю, что это всегда интересно сравнивать разные переводы. Это помогает понять... Иногда к чему придерживаются те или иные богословы, переводчики, какие у них иногда богословские взгляды. В первом случае слово «халкаливан» перевели как «бронза», а во второй случае перевели как «латунь». И в действительности это не один и тот же металл. Это разные металлы с разными сплавами. Давайте прочитаем следующий перевод. Вольный перевод МДР. «Его голова и волосы были белые, как белая шерсть» или снег, а глаза его были словно яркое пламя. Здесь они подчеркивают этот пылающий огонь, его глаз словно яркое пламя. Ноги его были подобные бронзе, мерцающие в плавильные печи. Здесь указывается на сияние этого пламени, на этот яркий огонь. И последний перевод, новый русский перевод. Волосы его головы были белые, как отбеленная шерсть, или как снег, а глаза были как пылающий огонь. Ноги его как отполированная бронза. Раскаленная в печи. Очень интересный подход к переводу слова халкаливан, Словно отполированная бронза. Но переводчики решили так перевести данную фразу. Такой перевод тоже имеет право на существование. Весь этот образ раскрывает нам Христа в силе. Христа в силе и в славе. Христа в огне. Книга Откровения – это книга побеждающего Христа. И Иисус, как ни странно, приходит в образ Ангца. И в то же самое время приходит в приходит как судья, который готов привести суд. И на этом мы, я думаю, что можем закончить. Если остались какие-то вопросы, пожалуйста, можете писать в комментариях. По возможности буду отвечать. Всем Божьи благословения.